Всем привет! Сегодня 28 февраля, последний день календарной зимы. Меня никуда не позвали. Я позвал себя сам на ближайшее место лова от моей квартиры. Это Параниха. Сейчас 11 часов. Люди на льду вроде сидят. Я из окна посмотрел. А думаю пойду. Просто хотя бы. День прекрасный проведу. Днем обещают солнце. Я вижу там, люди сидят сегодня без палаток, потому что морозы ушли. Сегодня может даже быть плюс. И осанки не стал брать. Не стал брать столик. Взял только с собой табуреточку. Небольшой. Термосок. Два пирожочка Я думаю, что часика на 2-3 Меня хватит А там видно будет Шеходы и здесь нарушают правила. Всем привет! Я на водоеме. У меня уже была поклевка. Люди ждут. И когда будет совсем мало вода лед трещит попробовал просверлиться недалеко так, глубины вообще нет под льдом посмотрим что хочется так. ну вот Город перед нами. Сюда. Люди отдыхают, кто где хочет сидеть. Вы же видели поклевка? Либо есть, не хочет она валиться. Вода будет убывать еще, может быть, час-полтора. видите? Просто объедает червячка и все. друзья прошу вы часу Ее наложены вот они наложены с солнце вышло как я обещал Не, еще. не фиг мы тут как и пришли У нас еще термосок даже Не начинали пить чай вот Мне товарищ пришел Просил его не снимать А только то, как он это делает Думаю, что вот так вот У него быстрее получится, если он будет каждый раз Выкидывать снег а Ему сверлить Вот, по этот рубчик надо Я тут навозил к этому времени Что-то он не может взлететь, ни хрена. А у нас до сих пор спокойно, тишина, не клюет ни хрена. Да, это ловит вот на вот такую снасть. Хотя бы что-нибудь повесил бы для этого. Ну ладно, будет он, если он на поймает. Так, товарищ только что браконьерничал. Забагрил на важену. Да, прямо за жабры. Да, не самая маленькая, кстати. Нормально так. Вот такая снасть. На Алиэкспресс, наверное, купил. Да. Вот так вот. А люди-то не знают, на что ловить надо. Я сам забагрил вот на такую штучку. Мимо проходила, зацепилась. Время два часа. Люди потихонечку стали расходиться. Можно понять. Не клюет. Не растет кокос или палатки уже нету но мы не за рыбой мы так время провести на данный момент маленькая сковородочка закончилась рыбалка собрал ее кузовок товарищ тоже собрался на этом все, рыбалка закончилась. Это была Бараниха в город Северодвинск. Гоу просто идем.